Свидетели в Джорджии говорят, что демократы изменили военные бюллетени. Новое расследование показало, что бюллетени военных были основными объектами фальсификации результатов голосования демократов в ноябре. Согласно сообщениям в четверг, 31 декабря, тысячи военных бюллетеней были потенциально поделаны на избирательных участках во время всеобщих выборов. В среду во время слушания выступили несколько свидетелей. Они представили как фото, так и видео свидетельство разгулу мошенничества. Республиканские наблюдатели за голосованием также утверждают, что их заблокировали на участках для подсчета голосов, когда пришло время просматривать военные бюллетени, которые обычно окрашены в красный цвет, по моим оценкам, от 80 до 90 процентов бюллетеней собираются Джо Байденом, заявил наблюдатель. В течение дня мне становилось все хуже и хуже каждый раз, когда я видела еще одного Байдена, Байдена и Байдена. А потом я просматриваю партии бюллетеней, 100% партий составлял Байден. Я считаю это статистически невозможным. Несмотря на множество доказательств правонарушений, официальные лица штата Джорджия по-прежнему отказываются принимать меры. Тем временем военные уже давно поддерживают президента Трампа и его политику, прежде всего Америка. В 2016 году более 60% голосов военных досталось президенту Трампу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте. Ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена. Филипп. И Оксана. А, а также вся команда Делового мира. мира.